приветствую друзья меня зовут вячеслав манацков а вы на канале коллеги адвокатов здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике делюсь своим мнением относительно происходящих событий сегодня о реанимации в россии системы вытрезвителей в составе органов внутренних дел под занавес 2020 года государственной думой было рассмотрено много законопроектов которые иначе чем репрессивными не назовешь Среди них выделяются законы о восстановлении вытрезвителей. Во-первых, эти законопроекты в максимально короткие сроки буквально в течение нескольких дней стали законами вступили в силу. Ну и во-вторых, данными изменениями заложены предпосылки для дальнейшего моления конституционных прав человека. Идея возрождения вытрезвителей в стране возникла на федеральном уровне в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. С инициативой открыть медвытрезвителей на период чемпионата выступил главный нарколог страны. Чуть позже идею поддержал вице-премьер России и одновременно президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Эта инициатива была отдана на утку региональных властей. Где-то такая своеобразная форма помощи населению прижилась, где-то нет. При этом действующие вытрезвители были созданы на базе учреждений здравоохранения и финансировались из регионального бюджета. В мае 2019 года в развитии названной инициативы группой депутатов и сенаторов от «Единой России» на рассмотрение Государственной Думы был внесен соответствующий законопроект. По утверждению депутата Ахенштейна, одного из авторов законопроекта, опыт деятельности действующих вытрезвителей сугубо положительный, а правовое закрепление их деятельности сохранит и укрепит имеющиеся благотворные результаты. Однако все ли так радужно? Не является ли реанимация вытрезвителей очередной ступенью возвращения к советскому наследию? Не будут ли следующими шагами возрождение лечебно-трудовых профилакториев и карательной психиатрии? Для начала немного истории. Первый утрезвитель в России открылся в Туле 7 ноября 1902 года и назывался «Приют для опьянивших». Организовал его местный врач, а содержался он за счет городской казны. Основной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. В штате приюта были фельдшер и кучер, который ездил по городу и подбирал пьяных. Через несколько лет аналогичные приюты открылись почти в каждом губернском городе России. С приходом к власти большевиков вытрезвители были упразднены. Но уже в начале 30-х годов по всей стране при медицинских учреждениях стали открываться вытрезвители. Каждому советскому гражданину было предписано сохранять высокий моральный облик. Личности, распивающие алкоголь в общественных местах, не только уклонялись от строительства коммунизма, но и мешали другим сосредоточиться на главной цели. Медики же по определению не имели возможности вести воспитательную работу с нарушителями социалистической дисциплины. Поэтому весной 1940 года приказом Наркома внутренних дел СССР Берии медицинские утрезвители были выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД. С указанного времени, как вы понимаете, стало значительно проще вести воспитательную работу среди нарушителей. В системе органов внутренних дел вытрезвители оставались до 2011 года и были упразднены в ходе реформирования МВД. Формально поводом послужило исключение несвойственной для сотрудников полиции функции. На тот момент времени ни в одном законе или подзаконном акте МВД России, включая Федеральный закон о полиции, правовой статус такого заведения как медицинский вытрезвитель не был указан. Поводом для упразднения вытрезвителей являлась и сохранявшаяся на тот период тенденция движения к правовому обществу и демократическим ценностям. «Свобода лучше, чем несвобода», – говаривал бывший либерал Дмитрий Анатольевич Медведев. Позиция правительства сводилась к тому, что насильственное помещение гражданина-вытрезвитель противоречит Конституции Российской Федерации. Лишение свободы возможно только по решению суда. Также современное российское законодательство разрешает гражданам отказываться от медицинского вмешательства. Поэтому, если человек пьян, но при этом не нарушает общественный порядок, нет основания лишать его свободы и принудительно оказывать гражданину медицинскую помощь. Если же гражданин нарушает общественный порядок, например, находится в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, то наказание за указанное правонарушение может составить до 15 суток ареста. Наказание будет назначено мировым судьем, а отбывать административный арест гражданин будет в специальном приемнике. Таким образом, система вытрезвителей не нужна. Кроме того, палочная система учета работы распространялась в том числе и на вытрезвители Существовал план на доставленных лиц. Исключение судебного контроля в свою очередь способствовало злоупотреблению сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в отрезвитель. Указанные обстоятельства в своей совокупности явились причинами ликвидации утрезвителей в 2011 году. Однако за прошедшие годы многое изменилось. Соблюдение прав человека, на мой взгляд, становится все менее значимым, либеральные демократические ценности стали ругательством, гораздо важнее становится стимулирование отдельных слоев населения на декламацию многочисленных новых и старых лозунгов. И если «Крым наш» и можем повторить, и подобные уже успели набить оскомину, то рожденный в СССР только набирает обороты. В советское время большой популярностью пользовались такие лозунги, как «Наша милиция нас бережет», «На свободу с чистой совестью» – рекомендую. Новыми законами в стране воссоздается система вытрезвителей, а полицейские наделяются соответствующими полномочиями. Однако, в отличие от советского периода, теперь такие организации будут зарабатывать деньги. В законе говорено, что вытрезвители будут открываться на базе государственно-частного партнерства. Вероятно, для законодателя это значимое обстоятельство. Трудно предположить, что учредители хозяйствующих субъектов по теме вытрезвителей будут вольные предприниматели. В качестве примера достаточно вспомнить штраф штрафстоянки для эвакуированных автомобилей, они тоже на хозрасчете. Кроме коррупционной составляющей, утвержденная схема финансирования вытрезвителей будет способствовать возможным злоупотреблениям сотрудников полиции. Наверняка найдутся желающие за меньшую сумму избавить гражданина от помещения в вытрезвителей. В отличие от финансовой составляющей, в законе крайне нечетко прописаны иные правовые нормы. В целом, непонятна цель возрождения вытрезвителей. Если необходимо отрезвить и восстановить человека, то это медицинская цель. Такие учреждения должны находиться в ведении Минздрава, а не МВД. Если же это один из вариантов воспитания наказания, тогда, безусловно, вытрезвители должны находиться в ведении МВД. На стадии между первым и вторым чтением из законопроекта необъяснимым образом исчезло упоминание что в новые учреждения можно доставлять лишь граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. При этом оставлены без реализации предложения правительства о внесении изменения в законопроект в части уточнения вводимых правовых норм, видах оказываемых гражданам помощи в учреждениях, их правом статусе, критериях определения степени опьянения необходимости доставления в отрезвитель. По задумке авторов закона все эти ключевые положения разрабатывает правительство. При этом из новых правовых норм следует, что граждане, находящиеся в состоянии обвинения, могут быть принудительно силами сотрудников полиции помещены в отрезвитель. Очевидно, что данный факт в отсутствие судебного решения будет противоречить части 1 статьи 22 Конституции. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой-то необходимо в целях защиты основ конституционного строя – нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны, безопасности государства. Допустим, что гражданин своим нетрезвым состоянием каким-либо образом покушается на нравственность и законные интересы других лиц. В этом случае, по моему мнению, в действиях такого гражданина по определению возникает состав правонарушения, предусмотрено статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Зачем в таком случае новые нормы, новые учреждения, новые должности? Если же состава нет, а законодатель действует превентивно в целях защиты нравственности других граждан, то почему вводимые ограничения не оговорены в законе? В соответствии с какой нормой закона это поручено правительству Российской Федерации? Один из авторов законопроекта, сенатор Диденко, пояснял, что выдрезвители в регионах не смогут начать работу до момента издания совместного приказа Минздрава, Минтруда и МВД о порядке оказания такого вида помощи. Скорость, с которой пакет законопроектов прошел рассмотрение в Госдуме, Совете Федерации был подписан президентом, позволяет предположить, что совместный приказ указанных федеральных ведомств не заставит себя ждать. Причем, наверняка, ключевую роль в этом приказе будут иметь функции МВД. И наверняка это и было основной целью восстановления вытрезвителей. Ну и их хозрасчет бонусом. Иначе стоило ли городить огород со старыми новыми вытрезвителями? Репрессивные меры набирают оборот. Теперь для лишения человека свободы достаточно будет решения сержанта патрульно-постовой службы. Не скажу, что ранее с административным арестом человека у сотрудников правоохранительных органов возникали какие-то проблемы. Вопреки мнению многих комментаторов и суперодаренных юристов-блогеров, не существует волшебных знаний, позволяющих избежать такого развития ситуации. Мировой судья при необходимости назначит административный арест, несмотря на все кульбиты доставленного. Вряд ли судья будет внимательно слушать всякие побасинки про нарушение права на защитника, непредставление возможности написать объяснения в четырех томах и подобные. Однако ранее для ареста Нарушителя все-таки нужно было судьи отвести. Теперь же это станет ненужным. Инициаторы восстановления системы вытрезвителей утверждают, что зимой люди замерзают на улицах. Не знаю. Возможно, я живу в недостаточно холодной местности, но как-то массово замерзающих, а также пьяных, снующих в общественных местах не наблюдал. Соглашусь, случаи замерзания людей есть, но всегда ли это пьяные? Возможно, не о карательном аппарате стоит подумать, а работать несколько в ином направлении. Воспитывать ведь нужно не только граждан, но и сотрудников правоохранительных органов. Или если в инструкции не написано, что замерзающему нужно помочь, можно пройти мимо. А ведь так было и не единожды. Не нужно все законы облекать в бумажную форму. Некоторые существуют в неписанном формате. У нас же все нужно до абсурда довести. Все теперь юристы. Инструкцию на каждый звук пишем. Я не хочу сказать, что такая ситуация характерна лишь для России. Это общемировая тенденция. Но в западных странах почему-то удается решить этот вопрос без привлечения правоохранительных органов и специализированных учреждений. Такие службы есть в Канаде, в Норвегии, в других северных странах. Часто это полуобщественная организации, датируемые государством. При этом полиция не наделяется несвойственной ей функцией. Государственный бюджет избавлен от необходимости полностью финансировать деятельность таких организаций. Человек платит лишь за то, что его переместили по месту жительства, его не везут в полицейский участок или в вытрезвитель. Еще одним доводом сторонников законопроекта является его превентивная функция. Так, по мнению некоторых, вытрезвитель – это место, куда должны помещаться абсолютно все граждане, находящиеся в общественных местах в нетрезвом состоянии. Якобы эти заведения нужны, чтобы изолировать с улиц потенциальных пьяных хулиганов. В таком случае следующим шагом должен быть тотальный запрет употребления спиртных напитков, восстановление ЛТП и трудовой повинности, наказание за тунеядство. Список стоит продолжать? Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал коллеги адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.